Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Антон Ларин. И сегодня у нас очередная интересная подборка лего-вещей, от которых ты просто офигеешь. В выпуске вы увидите лего-машины и даже лего-заводы, оружие, сделанное из лего и много чего интересного. Выпуск получился на 20 минут, поэтому каждый найдет, что его заинтересует. И, конечно же, ребят, перед просмотром обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей, любой из вас может ее забрать, но для этого нужно досмотреть до конца. Ну а мы начинаем. Пистолеты – такие пушки, которые по ощущениям можно кастомизировать, ну просто как твоей душе будет угодно. И этот проект тому прямое подтверждение. Чувак сделал пистолет в стиле хот-дога, вы можете себе это представить. Вместо дула тут сосиска, а в качестве украшения горчица, намазанная сверху. Причем крутости добавляет тот факт, что все это построено из деталек лего. Ну разве не фантастика? Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам хот-доги и хотели бы вы иметь в своей коллекции подобный пистолет. Лично я был бы этому очень рад. Можно и точность стрельбы потренировать, и перекусить, и просто иметь крутую декорацию в своей комнате. А это копия итальянского ружья, которая называется Спас-12. Его разработали в 1970-х годах, и не сказать, что оно пользовалось колоссальной популярностью и спросом. Но так как кто-то повторил ее из Лего, значит свои фанаты у оружия были, есть и останутся дальше. Спас-12 является двухрежимным ружьем, то есть он может быть использован в качестве самозарядного или помпового оружия. Переключение между режимами стрельбы осуществляется путем нажатия кнопки под цевьем и перемещением цевья слегка вперед или назад до щелчка. Не уверен, есть ли такая же опция у лего-игрушки, но смотрится она очень уверенно и здорово. Хотя, на какой крутой бы машине ты не ездил, как бы много она не стоила, как бы здорово не выглядела, все это не будет значить ровным счетом ничего. Если ты окажешься в затруднительном положении на дороге или попросту сломаешься. Зато кран, который вы сейчас видите, не просто в таких ситуациях не бывает, но и вытаскивает из них остальных. Машинка сделана довольно крупной и в то же время имеет все передовые функции конструкторов Лего. У нее все автоматически открывается и закрывается. Вытаскивается кран, подворачиваются детальки. Короче, просто шик и блеск. Серьезно.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 Как ни крути, огромному количеству людей нравятся фильмы жанра фантастика. Все фанатеют от этих спецэффектов, каких-то потрясных оружий и тому подобного. В то же время многим хочется чего-то более приземленного, обычного пистолета, если речь идет про пушки. И именно его я вам сейчас и покажу. Мужик построил оружие из лего-деталек без каких-то наворотов. Пестик выдался приятного внешнего вида, без особенных фишек и супердальнострельности, но в то же время плохим его язык не поворачивается назвать. Даже более того, я готов поспорить, что кто-то из зрителей предпочел бы его, какой-то навороченной пушке из игры. Из-за этого классического стиля. На очереди у нас очередная топовая тачка, на сей раз с инновационным дизайном, поскольку она относится к спортивной и скоростной среде. Это элегантный 911-й Porsche, разработанный с гладкими аэродинамическими линиями, регулируемым задним спойлером и оранжевым кузовом. Плюс ко всему он обладает аутентичными возможностями и функциями, которые отражают волшебство знаменитого суперкара и привлекают внимание к деталям. Каждый может открыть дверь, и он сразу же обнаружит сложную кабину со спортивными сиденьями, рабочей коробкой передач, рулевым колесом с подрулевыми переключателями, выполненной с большой точностью приборной панелью и бардачком, содержащим уникальный серийный номер. Поднимите заднюю крышку и получите доступ к двигателю с горизонтальным расположением шестицилиндров цилиндров и движущимися поршнями, а под капотом найдете отсек для хранения. Ну разве это не идеальная тачка, а? Реплика следующего лего-проекта была сделана по примеру Винтореза, бесшумной снайперки 1987 годов. Она была очень легкой, далеко стреляла, круто выглядела, являлась бронебойной и в то же время могла свободно разбираться на узлы. В принципе, наш лего-вариант может все то же самое. Он уступит ей лишь в прочности, по понятным причинам, ну и в скорость силой пули. В остальном же просто один в один. Авторы проекта по-любому заслуживают лайка и уважения за проделанную работу. Прикиньте, как круто было иметь такую пушку, ну, например, в детстве. Да там равных бы не было от слова совсем. Можно было бы чуть ли не из окна палить по друзьям и побеждать в совершенно любой войнушке, делая настоящим замком свою собственную квартиру или дом. В наше время люди постоянно хотят оснастить свою комнату или квартиру в целом какими-то красивыми, необычными элементами интерьера. За ними все отправляются в магазины и практически всегда ничего годного не могут найти.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 Ну а эта тачка просто лидера мировых дизайнов Land Rover. Копия легендарного автомобиля, разработанная LEGO совместно с Land Rover, точно передает изысканный дизайн оригинала с выразительными и изящными линиями, вплоть до дизайна дисков с массивными шинами и оснащена множеством реалистичных деталей и функций. Открыв дверцу, каждый автоматически заглянет в салон с тщательно продуманным дизайном и работающим рулевым колесом. Детально проработанной приборной панелью и впервые выпущенной в октябре 2019 года двухуровневой трансмиссией для передачи как высокого, так и низкого крутящего момента, оснащенной рычагом переключения передач. К слову, на момент выхода это была самая сложная коробка передач в конструкторах из когда-либо вообще придуманных. Альтернатор ⁇ это пистолет-пулемет в Apex Legends. Использует легкие боеприпасы. Это та самая пушка, которая может стать идеальным выбором в тесных помещениях, когда скорострельность и в то же время кучность выстрелов переходит на первый план. Созданный ребятами проект выглядит действительно круто, но все же есть в нем кое-что, что я бы хотел исправить. Эта пушка стреляет резинками, в то время как мне хотелось бы, чтобы она пулялась пульками, пускай хотя бы и маленькими. А что по этому поводу думаете вы? Вы на стороне автора проекта и думаете, что таким образом он и конструкцию проще сделал, и безопасность при игре дома повысил? Или же вам тоже не хватает тут этой мощи и драйва? А теперь пришло время для того, чтобы обрадовать третий тип автолюбителей. Тех, кто обожает джипы и всякие прочие кроссоверы. Это идеальная копия Ford F-150 Raptor. Модель имеет аутентичные детали, среди которых двигатель V6 с подвижными поршнями, а также подвеска на всех колесах. Четыре открывающиеся двери позволяют полюбоваться интерьером. Кроме того, открываются капот и кузов. Хотя, не знаю кто как, но я бы по-любому такую машинку выставил куда-нибудь на видное место и показывал бы всем друзьям при первой же возможности. Она того стоит. А эта пушка станет любимцем у всех тех, кто любит пострелять с дальней дистанции. Я говорю про очень здорово выполненную АВМ. И да, не стоит путать ее с АВП. Кто не знал, АВМ – это винтовка более тяжелая для военных операций. В то же время АВП – облегченная модель, находящаяся на вооружении у полиции. Эта игрушка выглядит потрясно. Может стрелять, не ломается и собрана очень качественно. Но ну просто бомбочка, вот серьезно. Представьте лицо человека, обожающего во всяких стрелялках играть со снайперкой, которому подарят такую пушку. Да он же места себе не найдет. Будет с ней в обнимку небось спать. К слову, напишите в комментариях, куда бы вы поставили эту винтовку, подари кто вам ее на один из праздников. Следующая лего-пушка из нашего выпуска повторяет обжигающий выстрел, созданное сообществом дополнительное оружие для поджигателей из Team Fortress 2. Модель представляет собой ракетницу с серым стволом и оранжевым дулом, и черной рукояткой, держащейся на болтах на нижней части ствола. Эта пушка стреляет сигнальной ракетой, которая отбрасывает первого врага при попадании, затем отскакивает от него и взрывается, поджигая всех врагов в радиусе взрыва. Если сигнальная ракета не попадет точно по врагу, то она взорвется при контакте с окружающей средой или врагом. По-моему, звучит просто офигенно и круто. Кстати, если среди зрителей есть фанаты Тим Fortress, то обязательно напишите в комментариях, насколько эта пушка крута или наоборот в игре. Потому что мне она действительно кажется имбалансной, красивой и эффективной. Но, как обычно бывает, первое впечатление может оказаться обманчивым.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 Ведь это настоящая копия Мерседеса Аракса. Эта громадина содержит реалистичные детали и функции. Можно запустить входящий в комплект большой мотор и включить усовершенствованную пневматическую систему, чтобы полностью контролировать все удивительные моторизованные функции. Также с этой тачкой каждый может управлять подвижным механизмом стрелы, открывать и закрывать захват, выдвигать выносные опоры или поднимать и опускать кузов самосвала. Двухосное управление, двойной дифференциальный привод и полностью независимая подвеска обеспечивают максимальную маневренность, а кабина водителя наклоняется, открывая детализированный шестицилиндровый двигатель с движущимися поршнями. Мне кажется, что я попал в рай конструкторов. Как показывает практика, из Лего не просто можно делать какие-то оригинальные механизмы, но и реальные инструменты, помогающие в быту. К примеру, автор данного видео соорудил реальный токарный станок.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 Однако, если предыдущая модель или вообще все из сегодняшнего выпуска вам казались более или менее скучными, приземленными и обыденными, то что вы скажете на это? По-моему, это та самая тачка, на которой, будучи человечком Лего, нужно то и делать, что отправляться в захватывающие экспедиции и экстремальные приключения. Ведь у этого авто четыре независимые вездеходные гусеничные тележки, работающая подвеска и лебедка, переднее рулевое управление, а также много всего другого, но не менее восхитительного. К примеру, можно открыть откидывающиеся вверх дверцы и заценить, как раскладываются подножки, повернуть ручку и таким образом разложить интегрированный в крышу тент. Ну или открыть задний борт, чтобы получить доступ к отделению для хранения инструментов, в котором лежит лопата. Короче говоря, не тачка, а просто клад для любителя таких креативных и необычных внедорожников.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 А теперь мы поговорим о Bugatti, той самой модели машин, которая вечно кажется для многих эталоном машинного производства. Так ли это в мире конструкторов, давайте и узнаем. Перед вами модель Bugatti Chiron, оригинальная версия, которая разработана одним из самых престижных автопроизводителей в мире. Конструктор отличается инновационными дизайнерскими и инженерными решениями. Копия реального автомобиля, созданная в сотрудничестве с Bugatti, впитала в себя магию легендарного суперкара. Кузов обладает блестящими аэродинамическими характеристиками. Установлены многоспицевые колесные диски и низкопрофильная резина. А также дисковые тормоза и двигатель W16 с подвижными поршнями. Открой двери, чтобы увидеть тщательно проработанный кокпит с селектором восьмиступенчатой коробки передач, под рулевыми лепестками и рулем с логотипом Бугатти. Ну разве это не круто, а? Хотя я думаю, что среди зрителей есть немало любителей ближнего боя. А точнее нет, скорее средних дистанций. И именно для таких я подготовил вот эту ппшку, или что-то сильно на нее похожее. Оружие было собрано ну просто из всех подручных материалов. Получился самый настоящий винегрет. Но что куда более важно, винегрет выдался очень вкусным и интересным. Как минимум из-за этой скорострельности, которую предлагает оружие. Оно стреляет так быстро, что я в какой-то момент начал думать, что под лего-обложкой находится реальная пластиковая или какая-то другая игрушка. Но нет, я узнал, это реально полноценная лего-пушка. Очень круто. Интересно было бы узнать, что чувак такое поместил ей в самое сердце, из-за чего оружие стало таким скорострельным и привлекательным. Если у вас есть догадки, жду их в комментариях под видео. Ну какой же выпуск по лего-оружию без автомата Калашникова, м? Энтузиасты со всего мира продолжают использовать легендарное оружие в качестве примера и делают просто умопомрачительные реплики. Одну из них вы сейчас видите лично. Мне она особенно понравилась из-за задней части, сделанной в разных цветах. Также круто смотрится и окантовка с синими детальками. В целом оружие выглядит на 10 из 10. Уверен, что покажи кто-то эту лего-пушку другому издалека, тот в жизни не подумал бы, что перед ним копия из конструктора. Согласны со мной? А вот еще один шикарный подарок для всех любителей грузовых машин. Это Mercedes-Benz Zetros. Данный игрушечный грузовик полон реалистичных деталей, и его будет интересно собирать взрослым и детям в возрасте от 12 лет. Откройте двери кабины и капот, изучите рабочую подвеску для всех четырех колес и откройте сервисный лючок для осмотра коробки передач. Также на модели установлен детализированный двигатель с вращающимся вентилятором радиатора. Плюс в этой модели одной из первых была реализована блокировка дифференциала.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 А-34 – это предок известного всем танка Т-34. Рассказывать о нем можно долго, но есть ли в этом смысл – уже совсем другой вопрос. Поэтому я предлагаю не углубляться в эту тему и просто заценить потрясающую копию легендарного и в каком-то смысле основополагающего танка прошлого столетия, поскольку она сделана реально достойно. Особенно мне понравился этот гусеничный ход –